На сайте change.org создана петиция с требованием создать в Татарстане студенческий проездной. Активисты направили свое обращение президенту Республики Татарстан Русталу Миниханову. Среди адресатов также спикер Республиканского госсовета Фарид Мухаммедшин и глава регионального министерства молодежи Дамир Фатахов. Авторы отмечают, что в Казани и других городах Татарстана нет льготных проездных билетов для студентов. При этом ранее в Казани действовал выгодный тариф, позволяющий покупать 50 поездок за 750 рублей на один вид транспорта. Сегодня этот тариф в процессе отмены, и мы уже предвидим, как вся наша и без того скромная стипендия будет уходить на проезд, говорится в обращении. Мы решили узнать у студентов Казанского федерального университета, что же они думают на этот счет. Это нужно для студентов, учитывая, что, допустим, у многих студентов очень туго с денежными средствами, приходится как-то выкручиваться, естественно. Среди населения существуют группы, которым просто э, необходимы льготы на проезд в связи с материальным положением. И я думаю, то, что студенты также входят в эти группы. У меня не очень много денег, и льготы способствовали бы сохранению моего бюджета. И вообще вот Сейчас отменили проезд за 750 рублей, я не знаю, что делать. Мне приходится ездить за наличный расчет, я трачу по 2000 рублей в месяц. Утром 18 января министр молодежи Республики Татарстан встретился с автором петиции о льготах на проезд студентам Максиму Мухамедзиановым. Помимо главы ведомства на свещании присутствовали представители Лиги студентов, лидеры студенческого самоуправления, представители перевозчиков. Нужно еще подробнее понять механизмы, как это все будет делать, будем это делать, и полное Проработка точная, проработка детальная каждого вопроса, что касается студенческого проездного, чтобы мы предложили э, нашу модель, руководство республики. Снова погрузимся э, в этот пул работы и на следующей неделе снова будут рабочие встречи по этому вопросу. Стоит отметить, что на данный момент петицию подписал уже свыше 4000 человек. Напомним, что в Казани тарифы на проезд вырастут с 25 до 27 рублей за поездку. В то же время в столице республики подорожали и проездные билеты. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.